Всем привет, меня зовут Анастасия и это видео специально для проекта Валим из офиса. Сегодня я расскажу о сервисе для тех, у кого есть свой проект, кому периодически необходимо выполнять какую-то удаленную работу. И если у вас этой работы много, или у вас много каких-то задач в проекте, которые вам не нравятся, или которые вы хотели бы просто перепоручить, или на которые у вас не хватает времени, то вам есть смысл воспользоваться таким сервисом, как Workzilla. Ссылку на этот сервис вы можете увидеть прямо под этим видео. На этом сервисе можно работать как заказчиком, так и исполнителем. Сегодня мы рассмотрим функционал сервиса с точки зрения заказчика. Для начала простая процедура регистрации. Вводите почту, имя и пароль. Смотрите, чтобы пароль не совпадал с паролем почтового ящика или другого сервиса. Тогда WorkZilla не даст им зарегистрироваться. Или можно войти через соцсети. Я уже зарегистрирована, поэтому войду под своим логином. Вот здесь у меня показано, что я сейчас работаю как заказчик. И чтобы дать задание, мне необходимо нажать на кнопочку «Дать задание». Здесь мне нужно поделиться с тематикой, выбрать категорию «Реклама соцсети», «Простая помощь», «Дизайн», «Тексты помощь по сайту» и «Другое». Если вы не знаете, что выбрать, либо выбирайте «Другое», либо «Простая помощь». Например, выберу «Простая помощь». И выбираю дальше под категорию «Найти». Нажимаю «Новое задание». Здесь я пишу краткий заголовок задания, например. Найти 10 сайтов конкурентов. А в, этом, в этой графе я подробно описываю задание, чтобы исполнитель понимал, за что он берется. Можно взять примеры заданий, как-то их под себя подправить. Можно полностью придумать самому. Прикрепляем файл, если он необходим для выполнения этого задания. Дальше определяем время, за которое исполнитель должен сделать это задание. И стоимость. Как правило, есть какая-то рекомендуемая средняя, но вы совершенно можете на нее не ориентироваться и ввести любую другую сумму, больше или меньше. Далее нажимаем кнопочку «Разместить». Я сейчас размещать не буду, потому что задание тогда пойдет в работу. После того, как я нажму кнопку «Разместить», когда даю реальное задание, мне будет предложено пополнить баланс. Сейчас он у меня нулевой. Пополнить баланс можно будет через PayPal, через Яндекс.Деньги, через WebMoney, с помощью банковской карты или Kiwi кошелька. Деньги, которые вы положите на свой баланс, не переводятся исполнителю, пока вы не утвердите задание. Эти деньги являются гарантией того, что у вас серьезные намерения. При этом исполнитель их сразу не получает. Соответственно, это гарантия для вас, что ваше задание будет выполнено и оно будет вас удовлетворять. Что еще важно? Значит, после того, как вы разместите задание, в вашем аккаунте появится вот в этой строке в работе то количество заданий, которое у вас размещено. Задание сразу размещается в поиск, для вас ищут исполнителя. По моему опыту, первый исполнитель появляется уже через 1-2 минуты, если у вас адекватная цена. Появляется несколько исполнителей. Вы с этими исполнителями переписываетесь, чтобы точно быть уверенным, что они в состоянии выполнить это задание и что они это задание поняли. Потому что соглашаются зачастую люди, толком не понимая, что нужно сделать. После того, как вам один из исполнителей понравился, вы с ним в чате обсудили подробности. И вы жмете кнопочку «Утвердить». Тогда ваше задание пойдет в работу. А через некоторое время исполнитель в чате либо будет задавать какие-то дополнительные вопросы, либо напишет, что задание выполнено, и пришлет прямо в чат файл с выполненным заданием. Вы проверяете это задание и если оно вас устраивает, нажимайте на кнопочку «Оплатить». Если оно вас не устраивает, то есть специальная, будет специальная кнопочка «Отправить на доработку». Если вдруг исполнитель понимает, что он это задание выполнить не может, то он может предложить вам взаимоотказ. Тогда вы увидите там кнопочку «Взаимоотказ» и нажмете ее, объяснив причину взаимоотказа, и каким-то образом распределите эти деньги, которые вы на это задание выделили. Если вас полностью не удовлетворит то, что сделано, то все деньги можете оставить себе, если исполнитель ничего еще не успел сделать. Если вы договорились, что уже наполовину например, готовы заплатить, то также там это сможете отметить. Если вы с исполнителем не можете договориться, то нажимайте кнопочку «Арбитраж», и тогда специалисты на сайте разберутся в вашей ситуации и предложат какое-то конструктивное решение. Также на этом сайте можно разместить поиск специалиста на длительную работу. Это делается в разделе «Вакансии». Вот здесь «Разместить вакансию». Вы описываете, что вам нужно, и ваша вакансия рассылается по базе исполнителей Варкзилы. Вы, скорее всего, достаточно быстро найдете исполнителя. На сегодня по Варкзиле это все. Спасибо за внимание. Это было видео для проекта Вальм из офиса. Пока-пока.